В обороне. Впервые в рамках данного турнира команда, выигравшая ножи, выбирает начать не в сильной стороне, но это, наверное, добавит интриги к этому матчу, хотя, как я уже говорил, по ходу события, то есть последний матч группы «А», Изменений в группе А уже никаких не произойдет Так что, дорогие друзья, смотрим В атаке начинают оборона И FNF начинают атакующие Ну, посмотрим, как здесь все, конечно, получится Не знаю, не знаю, что будет получаться Но вот двоечник уже собирает дерзкую Амьет Дэдди минус Женя Ну и пока у нас 4 в 4 Бомба уже, по идее, да, вот установилась только что Из окна окошко Даблкил на Юспе, попытка десанта в точку, успевает перезарядиться и ставит голову в акуле. Вот это ёлы-палы поворот событий, дорогие друзья. Жгучий ретейк, причем в исполнении практически одного окоша. Вот такой вот пистолетный, команда в атаке, забирают себе первый матч в этой встрече. Ну и давайте в очередной раз пробежимся по составам. I'm your daddy... Руфик, Горячий, Вакула и Дерзкая. Сегодня у нас, как вы видите, героин отсутствует. Трук Горячего сегодня не играет. Ну а команда в атаке это Акош, Двоечник, Банан, 197 и Женя! Женя! Первый минус, минус по дерзкой, на точке Б моментально прилетает еще один минус от 197-го. Кстати, второй минус за его исполнением, ну и четвертый, собственно, от того же самого Жени. Легкий достаточно раунд для команды в атаке, и это ожидаемые 2-0. Привет, Саня, от Нукуса, команда есть, а килбек приветствую, нет, нету. Три ночи, самое время для КС, всем привет, Александр, Виктор, Радо, приветствую вас, приятного вам просмотра. Три часа ночи, офигеть. Просто офигеть, это у вас что, плюс 6 получается, что ли? Ух, ничего себе Сильно, очень сильно Ну что, выпад на Б Выпад на Б в полузакрытой позиции Этот выход контролирует двоечник Кстати, сделал минус по Вакуле 197 еще сбрил одного оппонента Минус от Жени Но пока все попытки занятия точки Б, увы, успехом не увенчаются И стажом. Боль. <смех> Это боль, дорогие друзья. 3-0. Жестко, жестко. Ну, я, в принципе, и не сильно удивлен, опять же. Сегодня у нас такая ситуация, в которой последнее место группы играет против второго места группы. Ну, оч очевидно, что исход на самом-то деле в матче достаточно предсказуем Просто вопрос, насколько сильно и качественно смогут просопротивляться ребята с пятого места Ну, двоечник забрал Руфика, не успел игрока атаки пробежать на парапет Остальные, надо думать, наверное, где-то под длиной сидят, да? Потому что больше никакой информации нету И вот он горячий Горяч! Горяч мужчина, но, к сожалению, забрать соперника не удается. Банан все-таки забирает горячего, и по результату уже вообще ситуация 5 в 3. Атака слишком, на мой взгляд, медлительно сейчас работает по направлению точки. А, Дабл даблкил от банана, последним остается... I'm your daddy, ну и за ним Уже здесь выехали просто по всем Фронтам, по которым только могли выехать Ну, 4-0, дорогие друзья Ребята, всем хорошей игры и удачи От белоснежечки Вот так вот у нас белоснежечка сегодня пришла Порадовать нас своим э, Своим пожеланием Замечательных игр, интересных, красивых моментов И вообще удачи всем-всем-всем За что и белоснежки, разумеется, тоже Всех-всех-всех добрых слов Которые только можно сказать в принципе Женя, kill, Акош Один фраг еще в копилочку команды в атаке Два игрока атаки остается в живых Это Руфик и Вакула Руфик, кстати, пытается сыграть на контроле Длины, Но его достаточно сильно прокидали. В результате позицию он отдал и погиб. Ну и тиммейты его где-то под медом, по-моему, тоже ушатали. На табло уже аж 5-0, дорогие друзья. Радо плюс 7 даже. Ух, ничего себе. подождите, как плюс 7? Это у вас уже получается, что ли... А, плюс 7. Черт возьми, точно. Сейчас же а, 20-06. Да, 4 здесь, 3 там. Все правильно. Господи, простите, Радо, торможу. Плюс 7, это же где вы находитесь, Радо, территориально? Как вот у нас здесь один человек писал, где он там, из Бразилии. У него был, была большая разница с а, московским временем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот. ой 197 й Вот это ворвался на мидл в спину соперника с тремя минусами. Ай-яй-яй, отшайтанил просто сейчас своих визави, к сожалению. Но надо признать, что и игроки атаки тоже не пальцем деланы. в этом раунде тоже неплохо потрепали соперников. Забрали как минимум бананы из 197-го. Ну и Акошу оставили 7. Ой, в ножку попал. Какой аккуратный выстрел в ножку, хаешку в догонку. Но дерзкая все-таки выживает. Правда, с одним хп всего-навсего. Вакула 89 хп. И получается, что на двоих 90. Вроде бы как. Но Женя... Забирает первого, и сейчас следом, наверное, еще и полетит вторая соперница. Я так думаю, все-таки... Ой, простите, сначала дерзкую убили, и потом... Все, извините, извините, перепутал. В общем, разобрали, разобрали, 6-0. Дальний Восток, ох как, эво-но как. Эво-но как. Из каких только вот уголков э нашей необъятной планетки зрителей у меня не было. По-моему, вот, вот не помню, чтобы кто-то конкретно прям говорил, что он с Дальнего Востока, но... А, допускаю, что такие зрители есть, просто они не говорили, что они с Дальнего Востока, да, вот так. А, Новый Радо Первый, кто так далеко забрался. Ну, конечно, если не считать, что там кто-то еще вчера с Бразилии был, да. Можно Модрку, бро. Ибрагим Модрки доступны только ребятам, входящим в топ-30 донатеров на моем канале. Списочек есть в описании. Ну, либо же, на мое личное усмотрение, если я хорошо знаю и доверяю человеку. 7-0. 7-0, дорогие друзья, в атаке, хоть и находится в обороне, но играет как будто действительно находится в атаке. 0-7 у Дерзкой в акула 1-7, 1-7 горячий, 1-7 руфик. Ну, короче, есть, конечно же, определенные сложности, как вы можете заметить, совсем-всем -всем, всем, что вообще, в принципе, у команды FNF происходит. Если можно называть это легкими сложностями, да, это скорее, конечно, э -э ГГ уже заранее. Ну, и с одной стороны. Ну, проиграет и проиграет. С другой стороны, наверное, команда FNF могла бы уже опустить руки, потому что для них этот матч абсолютно ничего не решает, да, то есть, ну, проиграют они. Вылетят с турнира, выиграют они и все равно вылетят с турнира. Поэтому можно сыграть на расслабончике. Акмал, приветствую вас. Вчера... Вчерашние матчи просто перемотало, и все. Снегурочка, что это вы? Зачем перематывали? В атаке, минус дерзкая, энтри в очередной раз за командой э, в атаке, и вот 197-й продолжает наказывать, второй, сейчас третий, да, сейчас отвалится. Ой, хороший прострел, кстати, у Вакул 12 хп осталось, но с этой позиции, наверное, все-таки лучше убегать куда-нибудь подальше было, а не закидываться э, гранатками, ну, то такое, 9-0 елки палки 0. Неинтересно было особо. но я согласен, да, вчерашние матчи не могут похвастаться э, красотой с точки зрения какой-то интриги. Ну, хотя как? Вот, например, карта Инферно, вторая, да, которую мы вчера смотрели, э, между Белоснежкой и 7 Гномов и командой Хоп Хэй, на мой взгляд, э, заслуживает отдельного внимания. Действительно, матч крутой получился с огромным множеством ошибок, но получился крутой все-таки. Первый и третий матчи, да, подкачали. Особенно последний, где 16-0 было. Двоечник в атаке и 197-й в атаке. Вся команда в атаке, в атаке, и это 10-0. ФНФ может камбэк сделают, как вчерашние команды? Да не, не, не. не. Уве уверен, нет. Сегодняшние матчи с вероятностью 99,9 без интриги. Я могу заранее сказать, в этом матче выигрывает команда в атаке, в следующем выигрывает команда Хопхей. Это прям... Да. Это прям сто процентов. Вопрос просто, счет какой будет. Ну, потому что это действительно сильные команды, что в атаке, что Хопхей, попавшие... Ой, Белоснежка, спасибо вам большое за 300 рублей. От души вам благодарочка, благодарочка. Низко кланяюсь, жму вашу Белоснежную ручку. Спасибо вам большое. Тем временем, да, пока я тут э, благодарил Белоснежку, у нас 100 хп у Вакулы осталось, ну и сам Вакула остался в живых, к сожалению, <laughs> в единственном экземпляре. Э, да, да, и это, конечно, создает... Не, вернее, не создает надежду на то, что Вакула затащит, но он подобрал бомбу, я думаю, игроки, находящиеся на точке Б, таковые и есть, это дело слышали, но таковых нет. <смех> но есть игрок под точкой Б И зовут его двоечник И его снайперская винтовка Вот сколько бы раз он не попадал на На экран Ни разу не промахивался Попадал в ногу, попадал куда-то там Просто прямые киллы делал Но сам факт, что постоянно Куда-то попадал, то есть он не промахивался Ну давайте посмотрим сейчас за двоечником Вдруг промахнется хотя бы разик А то уж, ну, ради приличия надо иногда промахиваться По-моему 197. Тшку поджал, инфу дал, что это не точка Б. А и, в общем, это... Белоснежка. Это да, это сильно. <Certain noises> и это уже сильно. 350 рублей. Спасибо вам большое, Белоснежка. Спасибо. Ну а теперь, так как вы, по-моему, если я не ошибаюсь, попали в топ... 30 донатеров, хочу задать вам вполне себе логичный вопрос, который уже сегодня, кстати, даже поднимался. Не желаете ли вы получить гаечный ключ и полномочия модератора на моем канале? Я понимаю, что вы можете отказаться, если хотите, как бы, естественно. Но если вдруг хотите, чтобы ваш ник был выделен синеньким цветом, цветом, что я сказал, цветом, конечно, то мы это легко устроим. 12-0, дорогие друзья! Команда в атаке. Да, ну, делают приблизительно то, о чем я, в общем-то, говорил еще в самом-самом начале трансляции. И я опять-таки повторюсь, что я не сильно этому удивлен. Донни Бек, приветствую вас тоже. Приятного вам просмотра. Присаживайтесь поудобнее. Вооружайтесь чем-нибудь покушать вкусненьким. И смотрите, как Банан забирает двух соперников из банки. Руфик, кстати, ответил одним минусом, забрав того самого Банана. Но при этом выход на точку А-то в результате и не получился. Зато потерь очень много. Двоечник два кило даже умудряется сделать. То есть он мало того, что с АВП попадает постоянно, так еще и с Дигла попал. Акош. Хедшот с Юспика. И это уже 13-0, да? В общем, действительно, интрижка как-то прям пропала куда-то совсем. Вышла из чата. Ну, какая может быть интрига, если команда FNF в данный момент, увы и ах, но отдают сильную сторону со счетом 13-0 Ну, а вообще, учитывая килы количество <свистит> Простите, но это просто действительно смешно Если посчитать, то у команды FNF на всю команду 11 киллов При том, что у последнего места у банана это 7 киллов, да, у всех остальных больше 11 Это прям, ну прям боль Боль Боль в плане того, что ребята из FNF действительно, то ли с опущенными руками пришли на этот матч, то ли просто ну, не очень хотят. То ли действительно разница в стрельбе столь значительно дерзкая. Минус, бан, минус банан. Но мидл э, ну, все-таки против такой команды лучше занимать под гранаты. Это более безопасная стратегия. Да, Вакула видел соперника в окне, не стал в него стрелять. Хотел схитрить. И вот это желание как раз-таки схитрить в на руку не сыграло. 14-0. Всем спасибо за игру. Всем удачи комментатору турнир отдель... турнира. Отдельное спасибо, Жозефина. И вам тоже большое спасибо за игры. Большое спасибо за то, что вы показывали зрелище и демонстрировали нам турнирный Counter-Strike, каким бы он там ни был, все это время. Я думаю, зрители вам... Тоже благодарны. Потеря бомбы в нижней тешке. Окош а налегке вырубает двух соперников. Теперь придется идти в нижнюю. А в нижнюю уже не некому идти. Простите, но уже некому идти. Горячий. Горячий. Там слева стреляют. Справа тоже стреляют. Горячий. Ой, на ночь. 197 сделал в этом... В этой половине, даже не в этом матче, два минуса с ножа, дорогие друзья. Ну, это, опять же, о чем-то да говорит все-таки, да? Вот так жестко I'm Your Daddy поступил сам с собой, взял себя, взорвал в респауне, сразу говорит, я не хочу продолжать это существование. Все, закрыли вопрос, как говорится. Ну, вторая половина уже начинается. И, собственно, команде в атаке нужно взять всего-навсего еще... Один матч -пойн. А можно информацию об этом турнире? Спасибо. Тимур, информация по турниру достаточно простая. Вот сегодня последний день группового этапа. В каждой группе по 10 команд... Ой, простите, по 5 команд. И по итогу сегодня вылетают две команды из каждой группы по одной. И получается... Ну, давайте сейчас, ладно, досмотрим пистолетный раунд, а уже потом поговорим. Если, конечно, останется... Если, конечно... Uh, не затащит сейчас ФНФ, если просто затащит, то дальше тогда просто продолжим смотреть. Но если вдруг что, то если матч закончится сейчас, а я думаю, все-таки закончится, uh, то я сразу вам расскажу немножечко о турнире в двух словах буквально. Ну развал, развал, мне здесь просто даже добавить к сожалению нечего. Ой, ой, хитрый вакул кто то запрыгнул, ты смотри куда. Да ладно, третий, третий минус, ножа боже бух. Якош, 4 фрага с ножа, дорогие друзья, от команды в атаке. Боже мой, какая жесть. 16-0, дорогие друзья. Вот так у нас сегодня матч начинается.